Принцип селедки здесь работает. Каждая селедка – рыба, но не каждая рыба – селедка. Ну, здесь каждая проекция – это бред, но не весь бред – это проекция. Ну, здесь это то, что не является истинно проверенной правдой, правда же? Ну, это бред. Ну, человек бредит – это означает, что он воспринимает домыслы или не основанные на фактах данные, как аксиома. Ну, или исходя из них мыслит. Ну, так что касается психологии, самая же главная проблема какая? Субъект и объект изучения – это одно и то же. Мы вообще не можем говорить, что он это на самом деле есть. Таким образом мы вообще в бреду все. Это же логика, тогда бреда нет. То есть тогда бреда нет, понимаешь? О, какая красота. Мы можем просто отменить бред, и тогда мы перестанем бредить. Бреда нет.